Сейчас будет пентхаус практически э, почти 200 квадратных метров. Я вот буквально еще даже не отошел никуда и сразу же, как говорится, наш лес, парк, иди гуляй. И началось слева, право. Вижу вот здесь я спальню. Здесь у нас кухня-гостиная, с большим гостевым столом. Пентхаус с видом, смотрите, на море со всех точек. И своим собственным бассейном. Дорогие мои уважаемые, мы в Сочи. В Сочи, буквально у нас здесь каких-то 250 метров до моря. К вашему вниманию, вот такой вот дом. И вот там, где летает чайка, прямо вот там, где летает чайка на 17 этаже, у нас будет Пушка сейчас, сейчас будет пентхаус, практически э, почти 200 квадратных метров, вот на крыше этого дома. Причем свой собственный бассейн прямо на территории квартиры, статус квартира. И вот это наша территория. ознакамливаемся смотрите, детская площадка, покачаться, полежать, позагорать. Здесь у нас, видите, террасная доска, как говорится, только бассейна не хватает, но у нас свой собственный бассейн. Тама! Тама прямо на самом верху, на 17 этаже. Смотрите, про прорезиненное покрытие для детишек, место для занятия. Теннис Небольшая качалочка. И, конечно же, в любом уважающем себя доме здесь у нас есть свой собственный дизель-генератор. На случай отключения света должен быть он. И он здесь есть. Своя собственная мусорка. Смотрите, чистейшая. Обалденная мусорка. И вот мы идем. Давайте обратно. Смотрите, как смотрится домик. Домик кукла, домик песня. Весь из вентилюрумого фасада. И мы знаете, где находимся? Я еще раз повторюсь. Если пешочком идти 10 минут, мы дойдем до железнодорожного вокзала. Прямо до желез... Д вокзал вокзала. Субтитры делал если в ту сторону пойдем, у нас 250 метров море. И вот за моей спиной это премиальный пятизвездочный отель. строится Волна Резиденс. Кому нужна информация, мой номер 8-918-880-0747. Звоните, пишите, обращайтесь. Так вот, вот это все соседство у нашей квартиры квартирной. Смотрите, как классно сделано. Реально обалденно. Вообще вот это вот игровая для детишек просто зачетная. Еще раз, домик песенка. Уровень. Всем нравится, всем хочется здесь жить. И продается у нас недорого. Пентхаус. На крыше нашего комплекса раньше он назывался столичный данный комплекс, потом его назвали Golden Residence, ну короче. Сейчас на данный момент просто квартира. Квартира в Адлере. В Адлере, вот я иду, парковочные места у нас здесь имеются, есть подземный паркинг и также своя лесопарковая зона. Если мы пойдем вот сюда, вот в эту сторону, пока прежде чем зайти в дом, я вам покажу вот такую парковую зону. Вы ну, видите, там человеки гуляют, люди. В общем, тут же будете гулять вы. Будете гулять, собаку выгуливать, кошака там, мужа, кого угодно. Еще раз возвращаемся сюда, дорогие мои. Здесь тихо, спокойно, здорово. Вон у нас въезд в подземный паркинг и наша парковая зона. Кому что больше нравится, дорогие друзья, набирайте меня. Я вам предоставлю все варианты. У меня здесь есть площади от 35 квадратных метров до 250. Как вам, дорогие мои? Смотрите, я вот буквально еще даже не отошел никуда. И сразу же, как говорится, наш лес, парк, иди гуляй и... Квартиру здесь покупай, проживай, отдыхай и, как говорится, меня в гости Призывай, а как звучит, да? Призвать такого. Так, все, идем, да? Идем туда, нет? Территория под шлагбаумом, консьерж, дом же у нас бизнес-класс, соседство классное, недалеко от моря и, как говорится, дорого богато жить не запретишь. И, как говорится, все в ваших руках. Было бы желание и, конечно же, финансовая возможность. Вот она наша входная группа, входная группа в наш жилой комплекс, и я сейчас иду тыкать кнопочку консьержа. Держа помчали посмотрим как выглядит ресепшн нашего дома непосредственно где мы сейчас будем смотреть с вами уважаемые мои пентхаус продается пентхаус к вашему к вашему вниманию представлен он вот так вот у нас выглядит холл место общего пользования здесь же у нас санузел здесь же у нас вот такая вот небольшая переговорка мало ли пришли к вам гости с вами надо в неформальной обстановке это как-то обсудить посидеть поболтать там у нас все на чипике, на ключики без консьержа сюда вообще никто не попадает никак не может в общем это нереально Здесь у нас вот типа аля маля небольшая колясочная, и мы проходим прямо. Естественно, у нас здесь уже зашла управляющая компания, она управляет всем этим удовольствием. Здесь у нас вот смотрите, вот реально порядочек чисто, аккуратно, домик бизнес-класса. Смотрите. Интимные, кайфовые, красивые тона. И, конечно же, классная входная группа. Все в керамограните. У нас в доме здесь всего 181 квартира. И вот они наши два лифта. Симпатично, мило, аккуратно. Большие зеркала. Везде у нас видеонаблюдение. Поехали смотреть нашу супер квартиру. Готовы? Тогда нам сюда. Любители кайфовейших пентхаусов в городе Сочи. Смотрите. Идемте. Покажу вам пентхаус. В общем, у нас здесь, смотрите, два лифта приходят к нам на этаж. И мы идем смотреть. Но прежде чем попасть к нам, грубо говоря, в наш холл, квартиру, тут вот видите вот такая вот система, пароль, чипик, ключ. Просто так, абы кто, к нам вот в общий коридор сюда не попадет. Вот мы внутри общечего Калидора. Вот видите, эту систему буквально недавно только сделали. Сейчас все это уберут, снова прокрасят, и все будет красота. И вот, смотрите, мы зашли. Прежде чем с лифтов попасть в этот общий коридор, надо забить вот там вот паролик, вы уже поняли. Дальше мы сюда приходим. Здесь у нас наша дверь в наш пентхаус. Открываем. Ну, естественно, я предварительно открыл. И вот мы внутри. Всего-то суммарно общая площадь всего этого пентхауса 190 квадратных метров. Из чего она складывается? Смотрите! Смотрите и влюбляйтесь, дорогие друзья. Так, начинаем со входа Вот он наш вход, есть дизайн-проект Это наш вход, вот мы вошли Здесь у нас шкаф, здесь мы Тоже в углу какой-то шкаф Далее, сразу же справа у нас санузел Разведена водопроводная сеть Канализация И даже частичная электропроводка Вот как вы видите, вот здесь И здесь Пакетнички, как говорится, все вот сюда Все электричество, Оп, ну, что-то приведено Так, далее И началось слева Право. Вижу вот здесь я спальню. Спальня из двух окон. Ох, епатерин, бета Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь окон. Или просто, как говорится, три окна. Вот такая вот у нас система. Пентхаус в городе Сочи, если быть конкретнее, в Адлере. Пентхаус. Выходим на балкон. Вот он. Вот мы на балконе. Балкон большущий он. С каким же видом он балкон? С вот таким вот, дорогие друзья. Сумасшедшая морская чумачечья панорама. Здесь у нас внизу резиденция волна Резиденс. Слышали, да, об этом проекте? Мы на, можно сказать, по сути дела, на территории волны. Волна, волна, волна, волна Резиденс, дорогие друзья. Так, все, короче, понятно. Это у нас спальня. Правильно? Правильно. Это у нас спальня. Далее из окна виден наш бассейн. Обалденный. Представляете, как здорово, да? Так, через коридорчик возвращаемся. Тут у нас шкафчик. Здесь у нас, видите, зона кухни. Зона кухни с выходом на бассейн. Я бы тут просто бы сделал вот так вот. А -а -а -а! Какая с Вентур раздвижная. И здесь у нас гостиная. Кухня-гостиная. Получается либо шикарная, классная однокомнатная квартира. Высоченные потолки порядка 4 метров. Видим, что уже система отопления разведена. Здесь у нас своя котельная. То есть коммуникации центральные. Еще раз, здесь у нас кухня с окном. Здесь у нас... Кухня-гостиная с большим гостевым столом. Если нам нужно дополнительную еще одну комнату, то есть, ну, по сути дела, это получается, несмотря на то, что 190 квадратных метров, получается, что это все удовольствие у нас... Грубо говоря, однокомнатная. Внутренняя часть у нас 58 квадратных метров. Наружняя часть у нас вот та 90. И бассейн 40 с лишним квадратных метров. И вот так вот выходим мы из кухни в наш собственный монолитный бассейн. Дорогие друзья, что я предлагаю? Если вам мало одной комнаты, бассейн бассейном это пушка. Вот здесь сбоку ставится точно такое же до конца еще дополнительное одно помещение. И получается у нас спальня. Кухня-гостиная и еще одна спальня. То есть получается прекрасное шикарное, жирное двухкомнатное помещение. Как вам вот это дело удовольствие? Классно. Этот пентхаус с видом, смотрите, на море со всех точек. И своим собственным бассейном. Со своим собственным бассейном. Вот здесь, монолитным. Кто там плавает? Там головасиков я не вижу. Но правильно, мы в на высоте. По-моему, какого? 14 или 15 этажа. И отсюда мы можем наблюдать за тем, как взлетают самолеты. Видно вам? Красота. Но мы при всем при этом их не слышим совершенно. Вид на море чумачичи сумасшедший. Вот эту бы перегородку я убрал. честно слово. Нафиг она вот тут нужна? По сути дела, и вот этот балкон наш. Это балкон со спальни, да? Вот убрать эту перегородку, чтобы вот так вот можно было бы ходить, да? Я бы сделал еще выход и со спальни, с кухни дополнительных вот этих дверей раздвижных, как в из кто смотрел вот это... И еще вот там вот сделал бы еще одну комнату, как говорится, пожалуйста. Чуть-чуть навес. Можно еще вариант сделать, знаете, что? Берете, делаете лестничный вот туда наверх. И на крыше возводимую из алюминиевого профиля возводите еще дополнительный второй этаж. И тем самым у вас еще увеличивается еще одна дополнительная площадь. Круто. Ну, я думаю, что да. Ну, и, конечно же, дорогие мои, понимаете, да? То есть вот здесь мы продляем. Вот там сверху еще этаж добавляем, здесь у нас басик или здесь у нас лежаки, вид на море и, конечно же, сумасшедший вид на горы. Вид на горы, он здесь повсюду, красивый вид на горы, без этого вы не денетесь отсюда. Никуда. Ну, то есть, сюда смотрите горы, туда смотрите море. Согласитесь, красота. Дорогие друзья, кому понравился пентхаус, звоните, пишите. Ну и не забывайте комментировать, подписываться ставить лайк. Мой номер 8-918-880-0747. Будет своя собственная однокомнатная квартира с вот таким вот басиком сумасшедшим. Смотрите, пожалуйста, дорогие мои. И суммарно повторяю, снова, милые мои. Внутренняя часть обшитой, зашитого помещения, это у нас получается все, которое вот это вот у нас в окнах. Это 58 внутренняя часть, 90 еще вот этой вот террасы и 38 непосредственно территории самого бассейна. Суммарно порядка 180-190 квадратных метров получается, дорогие друзья. Кому все это понравилось, жду вашего звонка. Увидимся, обращайтесь, пока.